Здравствуйте! Вот расцвели первые цветочки на моем дендробиуме. И я хочу продолжить о том, как я добилась цветотения дендробиума Сегодня я хочу рассказать о температурном режиме, какой нужно, и световом режиме дендробиума на своей практике я убедилась что дендробиум очень любит свет. Он у меня стоит на западном окошке. И его такие условия содержания очень устраивают. Даже вот в предзимнее время немножко светловатые были листики молоденькие, потому что чуть-чуть не хватало ему освещения. Вот поэтому, если у кого западное или восточное окно, это очень хорошо. А вот на западном стоит притенять немножко от ожогов в сильные солнечные дни летние, но где-то с трех часов до 5 чем-то тканевыми ролетами, например, ну или тюлем, вот чем-то таким. Температуру. Везде пишут, что нужна температура где-то около 15 градусов для содержания дендробиума Нобелем. 15-20 градусов – идеальная температура. Выдерживает наш дендробиум и температуру повыше. Летом никто для него прохлады не создавал. Вот. И мы вытерпели и 30 градусную жару, и больше. Но все же стоит притенять и особенно следите, чтобы дендробиум ваш не соприкасался ни с какими, ни со стеклом, ни с какими то такими нагревающимися предметами. Вот видите, результат ну, почти Прикасался к стеклу. Вот так, такой у нас ожог получился. Вот дальше. Перед, когда наш стоп-лист появился на дендробиуме, везде советуют просушку и прохладные условия содержания. Особо я не создавала прохладных условий содержаний но если у вас э, стоит э, цветочек над батареей лучше его подвинуть в ту часть подоконника, которую не находится э, над самим горячим потоком воздуха э, чуть -чуть в чуть-чуть сторонку, но в то же время ни в коем случае не заставляйте горшочек стоять на холодном подоконнике если у вас там тянет из-под окна, допустим, ну, в общем, подоконник холодный, постарайтесь или повыше поднять дендробиум, ну, например, на пенопластовую подушку или на деревянную подставочку, на какую-то, чтобы ему не было холодно. Вот. Да, температура содержания во время просушки вот желательно все-таки снизить но у меня получился естественный процесс снижения этой температуры вот, мы не... в первую половину октября даже почти до 20 числа мы не включали отопление и был довольно таки прохладно в квартире и в то же время самое важное для цветения дендробиума не так Снижение температуры, как перепад дневной и ночной температуры. А этого вы можете легко достичь, если к вам попадает в солнышко. Вот, и поэтому будет резкий перепад, около 5 градусов желательный перепад. Также, вы знаете, у меня в этом году процвел дендробиум в жару. Оказывается, стимулом к цветению является не только прохладная температура, но и горячая, жаркая, сухая, сухая погода. Вот. И это тоже простимулировало маленькое цветение. Ну, там до цветания было пару цветочков всего лишь. Вот так. Это что я знаю собственного опыта, больше вы почерпнёте из литературы, если вам интересно, но в то же время, я, может быть, кому-то мои советы окажутся полезными. До свидания. Пусть ваши цветы радуют вас. До новых встреч.